Денечка, Когда проходит твой праздник, когда проходит твой юбилей, мне исполнилось в этом году 65 лет, остаются такие вот после послепраздничные радости. Дело в том, что я, конечно, не устраивала каких-то там праздников, банкетов, да и к этому у меня не, не было такого настроя. Но самые близкие... Мои, люди которые меня любят они меня конечно поздравили вот такими красивыми красивыми цветами Это у меня сын со своей семьей пришел с таким красивым букетом поздравил меня и эта дочка моя прислала по интернету через службу доставки такой вот Красивый букет, ну, не знаю даже, как он называется, тут мимозы, не мимозы, И такую забавную коробочку с всякими орешками вкусными. Вот и такая вот открыточка. Подошел курьер с хорошими-хорошими словами поздравления. Поздравил, вручил и сказал, что это для вас. Спасибо, спасибо. Дочке огромное спасибо, что так издалека. Она меня поздравила. Правда, мне еще и оказал такое денежное внимание на расчетный счет. Спасибо огромное. Ну а мой сыночек, семья его подарили мне робот-пылесос. Вот такой красавчик. Я прямо это удивилась, что он везде-везде все это просматривает, каждый уголочек. Он такой подвижный, живой, я его даже назвала. Ник, Ники. но ну, удивительно. Ходит, все просматривает. Все, все, каждый уголочек. Я думаю, вроде пыли-то нет. Нет, оказывается, много пыли, много всего такого, куда, куда бы ты ни. Сам не проник, а он вот такой молодец. Ники он у меня прослужит, я думаю. С радостью, с любовью для меня. Красавчик ты мой, красавчик. Пришла ко мне моя давняя-давняя подружка. У меня подружки все давние. С большим стажем уже и подарил мне вот такую сумочку. Она не очень большая. Вот как раз для того, чтобы... Положить туда документы, телефон. И очень такая компактная. В принципе, я такое хотела. Спасибо ей огромное. Гульнар Камилна, ты моя дружище. Человек, с которым мы дружим много лет. Я не собирала застолье. Я не собирала такой праздничный стол. Ну, вот, скажем так, не увидела я в этом... На сегодняшний день необходимости вот пусть будет так нынче все это по-другому скажем чем не каждый год обычно я делала пусть будет так мои интернет друзья по youtube очень много у меня друзей все меня поздравили вы знаете, было очень-очень приятно. Это были искренние, очень добрые пожелания, поздравления. Я думаю, что они от души были сделаны. Всем огромное спасибо за поздравления, за добрые слова, пожелания. Спасибо всем огромное. Я благодарю вас, друзья мои. Действительно, я благодарна от души вам. И считаю, что искренние добрые пожелания, они а поддерживают человека очень-очень. Я вам хочу сказать, я благодарю вас, я действительно от души. Желаю всем здоровья, будьте здоровы и мир вашему дому.